Добрый вечер. Наш арсенал пополнился еще одной винтовкой и по традиции это винтовка Хасан. Сейчас мы посмотрим, что пришло в этой коробочке. До этого мы делали обзоры распаковки двух винтовок Hatsan 55 s и Хатсан 4410 исполнении. Здесь винтовка Хацан 4410 но с пистолетной рукояткой винтовка пришла из одного из питерских магазинов интернет магазинов транспортной компании что мы имеем внутри традиционная упаковка хацановская, сертификат на винтовку паспорт, коробочка с зипом, что нас здесь интересует это наличие иглы, возвращающей бывую мощность этой винтовки. Вот эта игла, с которой винтовка становится мощность 30 джулей тут всевозможные резиночки штуцер для заправки для насоса приспособление для стравливания воздуха из резервуара и маленький шестигранчик никаких подарков как это было с хацаном в тактическом исполнении здесь мы не видим вот собственно сама винтовка выглядит. В комплекте идет один барабан установлен винтовку и один барабан в зипе. Опять-таки, сравнивая с тактической винтовкой 4410, там идет три барабана в комплекте. Восьмерка одна, но дата выпуска винтовки, судя по маркировке, апрель апрель 2013 -го года на форумах пишут, что сначала на новой модификации с 2011 -го года ставили две восьмерки, потом вернулись к одной но судя по дате никаких проблем конструктивным суд быть не должно и все заводские недочеты, которые были до 2011 -го года, здесь исправлены в отличие от Хатсана 4410 тактического Здесь имеется э, на прикладе антапка уже полноценная для пристегивания ремня. И спереди, здесь вот на таком выступе, на планке вивера. Также имеется щека, которая выдвигается и фиксируется. И имеется задний упор приклада, который также вот здесь расфиксируется шестигранником. Ставится вверх или вниз а в положение удобное стрелку и фиксируется. То есть оперативно это не поменять. Ну, ничего страшного. Каждый для себя один раз выбирает удобное положение и под себя настраивает. В комплекте нет ремня, в комплекте нет сошек, как это было с тактическим хацаном. Ну, в принципе, все это покупается ремень хасановский, он из Курзама, поэтому будет заменен на ремень тактический, нормальный, двух- и трехточечный. Также на эту винтовку уже докуплен модератор у Диана РВС, он сегодня тоже приехал. Уже даже постреляли немножко мы из нее, но мощность, конечно, никакая. То есть, расстояние метр, пулька еле втыкается в доску сосновую. Джоуля 3 тут не больше идет. Отличие от тактического Хацана. Здесь другой манометр. Там он разделен, шкала на три цвета. Белый, вернее, желтый, зеленый и красный. Здесь шкала одноцветная. До 250 атмосфер размеченная. На тактике она размечена до 300 атмосфер. Объем одинаковый. Заправочный порт закрывается также вот вращающимся кольцом. Винтовка субъективно легче, чем от тактический показалось. Вот. Будем ставить на нее прицел, ну и может быть еще какой-то, да, и сошки скорее сюда купим. И будет у нас еще одна экипированная полностью винтовка. На этом обзор заканчиваю. Спасибо!